Всем привет, ребят! Сегодня на обзоре у нас будет, как по мне, очень интересный и перспективный блокчейн, называется он Avalanche. И кратце пробежимся о самом блокчейне, да, узнаем, что это и с чем его едят. Ну и самое главное, что нас интересует, как спекулянтов, стоит ли покупать токен данного блокчейна, который называется Avax, если да, то по каким ценам и когда лучше его продавать. Кому данное видео может быть интересно, давайте начинать. Ну что ж, ребят, сам Avalanche это блокчейн первого уровня, который создан и работает для строительства на нем децентрализованных приложений и пользовательских сетей блокчейнов. Я не буду банально сейчас говорить, что как всегда он там придуман для того, чтобы бить эфириум. То есть каждый блокчейн, где что-то строится, особенно первого уровня, это... Всем известно, что они создаются, чтобы убить эфириум. Но мы знаем, и давайте будем честны, никто эфириум не убьет. Эфириум топ номер один, поэтому такие блокчейны, которые создаются, они в первую очередь, да, конкурировать с Эфириум и помочь э, с масштабируемостью. Это самая глобальная проблема в эфириуме. Масштабированность, скорость транзакций, ну и также безопасность. С этим Аваланча как раз все в порядке. Они здесь даже приводят... вот такую сравнительную таблицу по биткоину и эфириуму с полкодотом даже сравнивают и пишут вот здесь синеньким можете познакомиться что у них преимущество намного больше особенностей насчет биткоина и эфириума это обработка транзакций завершение этих транзакций да, когда уже полностью проходит в сети блокчейна ну и самое главное это безопасность атаку на биткоин и эфириум если создают больше 51% могут положить блокчейн, а вот здесь, чтобы положить блокчейн, атаку нужно сделать, вдумайтесь, 80% процентов. то есть, блокчейн очень защищен, очень скоростной, очень высокомасштабируем, и масштабируемости ему дает э, уникальная технология, которая здесь придумана, а именно от подсетей. Потому что сама структура, сам блокчейн состоит из трех подсетей. И вот здесь есть C-Chain цепочка с контрактов, которая работает на. И совместимо с Ethereum используется для развертывания смарт-контрактов и подключения к DABs. Есть X-цепочка, X-Chain, которая действует как децентрализованная платформа для создания и торговли цифровыми смарт-контрактами. И есть P-Chain, третья цепочка платформ, это блокчейн метаданных Savalanch, который координирует валидаторы, отслеживает активные подсети и позволяет создавать новые подсети. Здесь каждая цепочка имеет отдельную цель, и это кардинально отличается от блокчейна биткоина, эфириума и остальных. Здесь все узлы проверяют транзакции, и блокчейн Avalanche даже отдельно использует разные механизмы консенсуса, в зависимости от того, как они используются. Штаб-квартира самого проекта находится в Сингапуре. Также есть офисы, открытые в Нью-Йорке, в Майами. Здесь есть сильная команда членов, которые работают, ну, естественно, с международного сообщества. У них есть опыт работы и в Microsoft, и в Google, и в NASA. То есть здесь собраны реально толковые люди, которые пришли сюда строить. Сама платформа Avalanche была запущена Avalabs, который основал профессор Корнельского университета Эмин Гюр Сирер. Все это дело еще зарождалось в 2018 году и уже было запущено в 2020 году. Команде удалось привлечь огромное количество финансирования. Если брать общие, да, все раунды, которые были это 250 миллионов долларов все вместе. Из них это PolyChine Capital, Андрес Хоровец. Хорошие есть сильные фонды на борту, и это очень хорошо. И как раз на момент запуска сети было отчеканено 360 миллионов токенов AVAX, которые пошли как раз и на частные продажи и э, публичные. Остальные 360 миллионов токенов, они предназначены для вознаграждения за стейкинг, то есть валидаторов, которые обеспечивают безопасность сети. И они будут в течение десятилетий размораживаться. И последние токены AVAX, которые полностью вся эмиссия токенов будет 720 миллионов токенов, они появятся в рынке аж к тридцатому году. Но вот те частные некоторые раунды и приватные, которые были что-то из них уже разблокировалось потому что там был блок на ТГЕ давали там 10% потом в течение года разблокировка все это уже продано, я уверен ну и инвесторы, фонды, команда у которых токены есть заблокированы они разблокируются в течение там, 4 лет и поэтому 23 год я так понимаю, как раз 24 начнутся потихонечку тоже там разблокировки что может в принципе и давить на цену Потому что если здесь посмотреть, то 40 иксов и даже 25, даже по нынешнему курсу, я считаю, это очень хор хороший профит, которым, я думаю, будут пользоваться. Но это надо смотреть, какой будет рынок у нас, да, развернется, он будет бычий. Если он будет бычий, то, естественно, фонды не будут фиксировать по этой цене. Они дождутся как раз наоборот более приемлемых цен. Потому что на сегодняшний день цена авакса у нас уже... 13 долларов, 18 место по рейтингу CoinMarketCap, рыночная капитализация у нас 4 миллиарда, что довольно немало. И как вы видите в рынке уже присутствует 310 миллионов токенов. Также немаловажный момент, что здесь нет никакой инфляции. Здесь наоборот в 2020 году в 2021 придумали элемент сжигания. То есть все транзакции, которые приходят в сети, здесь можно даже онлайн смотреть. Вот видите, сеть в сети проходит транзакция, да, там 0.09 AVAX, 0.007 AVAX, и они сразу сжигаются. И за все время уже сожжено более 2 миллионов AVAX, что в долларах сейчас, это 26 с чем-то миллионов долларов. Это мало, где-то 0.3% сейчас от полной эмиссии, но зато это есть. Это, я считаю, плюс очень огромный, большой, да, что токены наоборот будут сжигаться, а не как в других, там инфляция по 11-15%, где добавляются токены. Здесь наоборот они будут уменьшаться, и плюс до 30 -го года только все в рынок попадут. Но пока те в рынок попадают, там размораживается, да, там разблокируется, например, то здесь за счет транзакций, которые проходят в сети, эти, например, сжигаются. И когда... Если сеть будет популярна, она чем больше будет разрастаться, если там чем больше будет проводиться транзакций внутри, то тем быстрее токены будут сжигаться, естественно. Поэтому я отнес бы это к жирному плюсу в долгосрочной перспективе именно к цене токена AVAX. А экосистема у них не маленькая, уже там около 250 проектов в этой экосистеме здесь можете подключиться любым кошельком, там MetaMask или другим, или скачать там установить Avalanche. Здесь можете смотреть свой портфель, пользоваться мостом, переводить туда-сюда криптовалюту, обменивать криптовалюту. Экосистема постоянно расширяется, наполняется, и это хорошо. И давайте, ребят, перейдем на график, самое интересное, то, что нас интересует, как я уже сказал, цена торгуется в районе 13 долларов, я для себя начертил. Вот такую зону, где я считаю будет и происходить основная стадия накопления, это зона 15 долларов и зона 10 долларов. Я уже, я планирую, ну, как всегда, тремя покупками, ордерами брать. К сожалению, я взял первую покупку, естественно, самую дорогую, по 15 долларов. Вторую покупку я планирую совершить в районе 10 долларов, если я увижу. Вот сейчас на момент э, записи видео, видите, уже коррекция составляет 91%, что довольно неплохо. Но потом, если биткоин вдруг у нас идет еще какой-то, не дай бог, там дамп сильный, если идет биточек туда где-то на 14, на 12 будет идти, конечно же авакс прольют вместе с рынком, никуда не денется. И там уже, к сожалению, у нас открывается пропасть вплоть, скорее всего, где-то... Остановка может быть ну, долларов на 6, может даже 4. Поэтому последний добор позиций я на всякий случай оставлю вот для такого исхода. Вдруг он будет. И район 4-5 долларов готов там, последнюю позицию уже усреднить. Это будет просадка 96-97%. Там, там уж точно ну, для инвестирования, я более чем уверен, покупать нужно. Потому что если не брать на таких скидках, то когда покупать вообще? Большинство, как вы видите, вообще покупали вот этой зоне. Здесь засажено много людей в районе 130 долларов. От 70 да, до 120-130 долларов. Здесь, в принципе, много людей покупали, поэтому здесь очень много людей засажено. Поэтому в любом случае, я считаю, там, где мы будем набирать этот актив, это уже будет ну, как бы явно цены намного лучше. И вряд ли это будет ошибкой. Да? И продавал бы где я. Смотрите, первые цели я бы фиксировал э, так же само. Тремя ордена, ордерами, например, по 60 э, долларов. Какую-то меньшую часть, там, одну третью э, или одну четвертую даже. Потом где-то чуть больше половины я бы нафиксировал по 100 долларов. И оставил бы, смотрел бы, как там, рынок дальше нам живет. Как развивается Avalanche. И вдруг случится чудо и аваланч, например, обновит свои хаи или пойдет на 140 или еще выше, вот тогда уже последнюю свою позицию я бы раздрузил полностью. Также хочу отметить, что вы должны понимать, что данный проект, если сюда инвестировать, вы не должны инвестировать, например, сюда все деньги или какую-то большую часть от своего портфеля. Я бы на вашем месте, ну вообще рекомендую, сколько я там, да, там выделяю, это не больше чем 3-5% от общего портфеля, на токен AVAX и срок реализации вот этой всей истории получения прибыли вы должны понимать что это будет не быстро это где-то от года и может даже до трех лет а может даже больше поэтому если вы хотите какую-то получить быструю прибыль вы должны понимать что здесь это сейчас вряд ли получится поэтому Пока вся эта история в стадии накопления, есть три ордера по четким ценам, я 10-15 долларов и 4-5, если увидим, это набор вашей позиции и реализация тоже у вас есть на экране. Но срок, сами понимаете, от 1 до 3 год это скорее всего так и будет, потому что быстрее вряд ли получится. Ну, а планируете ли выбрать токеновакс и нравится ли вам этот блокчейн? Может, вы покупали до этого видео, да, там раньше. Может, вы, не дай бог, покупали на верхах? Будет мне интересно об этом почитать. Обязательно пишите об этом в комментарии. Ну и не забывайте подписываться на YouTube-канал. Можете нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Как всегда, я вам желаю удачи. Всем профита. Всем пока.